Здравствуйте, друзья! У нас продолжается небольшая адская ночь, и я хочу немного рассказать о своем новом проекте. Меня зовут Владимир Шаров, мне 44 года, я живу и работаю в Санкт-Петербурге, инвалид второй рабочей группы. У меня есть работа, есть еще подработки. И в общей сложности пенсия моя зимой достигает 14 тысяч рублей, что для Петербурга зимой вполне себе нормально. И плюс еще работа и подработки, которые мне приносят тоже в общей сложности 1010, 10, а может и 12, а может даже бывает иногда и 15. В общем... Средств, средств хватает. На, на жизнь более менее На еду на лекарства. Все, в общем-то, все в порядке. Вот. Но дело в том, дело в том, что надо не только работать еще, но и учиться чему-то. А учиться чему-то сейчас очень дорого. Бесплатные курсы есть, конечно, и бесплатное обучение. Государственное, но э, там оно занимает очень много времени, и очень много нужно для этого справок, очень много нужно. Тогда, собственно, не хватает э, времени на работу. Поэтому я решил сделать э, проект. Для. У меня несколько проектов. Один я просто модерирую. Э, инвалиды ищут работу, группа ВКонтакте. И а, также еще 4 группы ВКонтакте я создал, и тоже их модерируем. И еще а, сайт наш, рекламный шалаш, продвижение сайтов плюс, создание сайтов на Викс, создание групп ВКонтакте, продвижение. И канал на Ютубе также. Ну, там, собственно, все... Проекты представлены, некоторые обучающие видео. И что я хочу сказать. Я хочу сказать, что э, на этот проект э, собира, собирается... Да, у меня есть кнопка пожертвования. Это организационный взнос, чтобы э, проект мог дальше развиваться. Чтобы э, на сумму определенную можно было... Взять на работу инвалида модератором, да, и платить ему а, а, к пенсии доплату, потому что я у компьютера долго не нахожусь, я работаю курьером, подрабатываю, еще, а, может быть, у меня будет вторая работа, поэтому а, мне лучше а, сделать так, чтобы был хороший модератор. И, я думаю, тем, кто не может выходить на улицу, им будет лучше тоже некоторое время подрабатывать, немного времени уделяя, да, и небольшую подработку к пенсии получить. Но, кроме того, кроме того, последний мой стартап, да, «Обмен разумов», Change of Mind, да, это м, проект, он, э, как и все, собственно, проекты, долгосрочные. Суть его в том состоит, что учиться э, не только дорого, да, но есть, есть, конечно, еще и самообразование совершенно бесплатно, то есть э, в интернете можно найти все, что угодно и учиться. Но дело в том, что у многих людей уже возраст, э, у многих людей не хватает, После работы, например, вообще какой-то даже сил никаких нет, не хочется ничего. Некоторые по здоровью не могут это делать, да, то есть долго вникать в какие-то обучающие программы, проекты. Поэтому, поэтому я сделал такой сервис, ну, сервис это пока группа ВКонтакте, да, Обмен разумов. Там смысл в том, что м, два человека, они а, друг друга обмениваются уроками. Кто что умеет, кто что знает. Неважно, он будет там, может, суперпрофессионал, да, кто-то, а, может быть, начинающий. Это совершенно неважно. А, главное, чтобы они под, подошли друг к другу. По, скажем так, именно по обмену, да, знаниями, потому что кому-то нужно одно, а может быть даже и несколько каких-то вещей, да, кому-то музыка и английский, кому-то компьютер, допустим, кому-то японский, кому-то корейский. Языки, да, кому-то может быть программа э, средней школы, кому-то может быть рисование. В общем, э, в все, что э, можно себе представить. И два, э, два человека э, могут это научить друг друга чему-нибудь, собственно. Вот. Могут в онлайне, то, что невозможно сделать в онлайне, могут сделать, э, встретившись каком-то городе в определенном, да, если они живут в одном городе. И поэтому, конечно, модератор в группу нужен. Нам будет обязательно даже не один, а может быть даже два или три. Вот. И еще смысл в том, что самообразование, как я уже говорил, очень требует просто очень много дисциплины. А когда два человека договариваются, и, допустим, у них э, время, да, по может быть по 30 минут, может быть, по 45, то есть сначала один человек, да, потом другой, то они уже настроены на это, и они не будут, э, то есть, им, грубо говоря, некуда, и они будут уделять это время друг другу, да, и обучению будут стараться, потому что это нужно им обоим, собственно. И таким образом они ä, не потратят ä, не потратят ä, средства, сэкономят таким образом средства, а получат знания. И один человек, и другой человек. Вот. У меня такая вот идея. И, ä, собственно, еще... Несколько у меня проектов, которые, может быть, может быть не нужен модератор. А, да, собственно, там и а, пожертвования особо не нужны. Но в будущем мне хотелось бы сделать портал. Сейчас у нас э, рекламный шалаш, да, это мой простой сайт на Виксе. А хотелось бы сделать портал, чтобы там можно было а, заниматься всем этим спокойно. То есть, можно, можно было и обучение проводить. То есть, ресурс, грубо говоря, компьютерный сайт хороший, да, ресурс такой, на котором можно было проводить все это. В том числе и по продвижению. У нас подработка для инвалидов. Сейчас идет обучение, да, как мы можем обучаем компьютерные курсы с нуля, опять же, то есть, с самого начала как создать папку, как копировать, как перенести, если что-то нужно, да, как регистрироваться на сайте, как создать аккаунт. Ну, вот такие вот какие-то вещи вообще с нуля, может быть. Такое тоже нужно людям, допустим, которые надо осваивать компьютер, а они, может быть, уже в таком возрасте, да. Вот есть такие курсы. Сейчас государственная, и мама моя училась на таких курсах. Я еще ее потом пытался доучивать, но, к сожалению, к сожалению, ей это не очень давалось. Поэтому начинать, конечно, надо пораньше. Пока еще и 30 лет, и 40 лет. Ну, если 20, то совсем хорошо, да, а если 30, 40. И 50 лет, тогда обязательно э, надо учиться. Тем более, если это языки. Языки, конечно, надо э, иностранные, да? Лучше начинать пораньше. Само собой. Вот. И поэтому всех я приглашаю. Э, все, кто увидит это видео, все всех приглашаю э, в группу «Вступать. Обмен разумов». Если у кого-то есть такая потребность, и э, взнос – это закрытая группа, и взнос у нас, аргвзноса взноса как называется, организационный взнос, да, грубо говоря, пожертвование, оно э, единоразовое, то есть один раз в жизни оно делается, там э, рубль написано, от рубля до десяти, в принципе, и больше не надо, потому что э, пока все только развивается – и неизвестно еще, а, как это все будет проходить. А, как я уже говорил, что для развития, да, какую-то сумму, если удастся накопить на компьютер, на сайт, да, на сервис, и а, на оплату работы модераторов, а также наших работников на сайте рекламный шалаш а, и... А, Обучение, Школа SEO для грудничков, где обучается seo оптимизации, я в том числе там обучаюсь параллельно. И там у нас выплата стипендий, периодически небольшой, так сказать, поддерживающий. Вот. Это тоже было бы хорошо. Поэтому, поэтому я вот покажу сейчас. Хотел я вам показать несколько... Несколько фотографий. Это наш технический директор. Как видите, очень неприхотливый. Ему, ему вообще, собственно говоря, ничего не надо. Вот, это одна из работ, которая поддерживает нас, инвалидов. Раздача бесплатных газет метро. Это работа курьерская. Вот, это э, обучающий, собственно, да, э, обучающий такой, обучающий тетрадь, можно сказать. Музыканты, также у меня еще есть э, проект э, съемки, да, я хотел бы заняться видеосъемкой э, на хорошую аппаратуру, допустим, снимать э, музыкантов и... Э, даже даже, может быть, клипы, хотел бы этому научиться. Но, естественно, я не могу пойти на школу звукорежиссеров этих видеооператоров или звукорежиссеров, допустим. Да, если у меня радиовидеокод, код, я бы хотел это освоить, но, э, как вы понимаете, по деньгам это нереально не для меня. Поэтому тоже по обмену может быть, э, может быть я, к сожалению, мало что могу предложить по обучению. Вот это меня, конечно, это, конечно, меня расстраивает немножко. Вот музыканты э, технический директора своих правах. Это у него ужин незаконченный. Вот также. Э, может быть, кто-то кому-то нужно обучение партнер, да, для обучения боевым искусством. И э, хорошо бы это делать, конечно, тоже э, в нашем э, формате обмена, да, потому что, э, в группе заниматься, но ну, это может быть не так дорого, но кому-то и это не по карману, и даже э, не по силам, потому что тренировки некоторые не могут уже выдерживать, а заниматься, э, есть желание заниматься, и, конечно, интереснее это делать с человеком, которому это тоже интересно. Да, и э, взамен э, тоже предложить человеку, э, может быть, если он занимается корейским, боевым искусством, да, предложить ему изучи, изучение корейского, если он заинтересуется. Потому что, может быть, он захочет поехать в Корею. А, собственно, вот ничего, мне кажется, такого, ничего плохого, да, в, в этом моем проекте нет. Это граффити рисуют, вот, опять же, о художественных навыках, да. Рисует на стенах граффити. Кто-то может хочет научиться э, рисовать. Кто-то может быть умеет. Да? Есть э, э, платные, конечно, занятия. Вот, допустим, кто-то э, может учить рисовать, а кто-то может научить э, плести корзины. Я в свое время учился, но сейчас немножко подзабыл. Уже а, плести корзины из глазы. Это тоже очень интересно. Но там нужна усидчивость. Усидчивость, терпение. Ну и, конечно, художественные способности. Ну, много чего там нужно, в общем. Так, это опять работа. Потому что без работы никуда. Да, еще у меня сервис. А, две группы. Это а, поиск... поиск работы для инвалидов это не моя группа, да, это я модерирую ее. А инвалиды ищут заказчиков, покупателей, это для тех инвалидов, которые уже, которым есть что предложить, которые что-то умеют и на дому что-то делают, и им нужны заказчики или покупатель, если они делают, может быть, какие-нибудь э, э, товар какой-нибудь, э, даже не сказать товар творческие работы, но может быть это э, выжигают или вяжут э, или делают какие-то поделки, э, игрушки, все что угодно. Вот, это у нас газета «Метро». Тоже она инвалидам очень помогает с работой. Надеемся, скоро там повысят зарплату. Вот, и бумагу тоже, видите, оставляют, потому что говорят, что прочитал газету, оставь почитать другому. И вот я фотографировал люди оставляет почитать другому, но это уже не, никуда не идет. И все это выбрасывается. Меня это тоже очень беспокоит, потому что бумага, которая выбрасывается на свалку, она не перерабатывается, к сожалению. Вот это тоже можно сказать. это курьерские дела это граффити вернее это аэрография аэрография очень красивая ну, технический директор иногда отдыхает а иногда ему вообще все по барабану. Да, кстати, звукорежиссера он нам так и не нашел на наш проект. Поэтому интернет-радио-видеокод пока что не выходит временно. Он ищет, ищет как может. Звукорежиссера. Оборудование может подыскивает. Это у нас лето. Лето и это у нас летом бывает хорошо, особенно когда ты по ту сторону. Да, а когда ты по эту сторону, это наша больница, а когда ты находишься там и выходишь, наконец-то вот, собственно говоря, на свободу тоже бывает, даже я бы сказал, очень хорошо. То есть это практически тюрьма, практически тюрьма, потому что прав, прав у человека нет ни у нормальных людей, у нормальных, которые почему-то Почему-то оказались, да, в силу каких-то причин, а, совершенно может быть социальных каких-то и какой-то особенности психики оказались там, да, а, почему-то превращается это все а, в тюремное заключение, плюс еще фармакология. Потому что, например, везде сейчас можно увидеть объявление «Душ Шарко», да, это, говорят, помогает очень хорошо. Душарко. Но у нас, например, такого нет. А лекарств, пожалуйста, сколько угодно. Хотя у нас есть хороший реабилитационный центр, прекрасный даже. И ремонт проводился. Это все благодаря, благодаря спонсорам, благодаря сотрудникам. То есть сотрудники, сотрудники прекрасные у нас. А система, к сожалению, отвратительная. То есть, то есть не то, чтобы, не то, чтобы карательная психиатрия, а вообще не пойми что. То есть запрещают даже... Я уже не говорю не говорю про чай, не говорю про кипяток. Я просто говорю про то, что запрещают даже карандаши и ручки. То есть выдают по, так сказать, по расписанию. Понимаете? Понимаете? А делать там, собственно говоря, вообще нечего. Если вот вы найдете книгу, проза Владимира Высоцкого, и там у него есть такой рассказ «Люди и дельфины». Он лежал в больнице тоже, и он очень хорошо описал это состояние. Это лето, это у нас летит. Да, это я запатент, э, пытался запатентовать радиовидеокод, но радиовидео, по-моему, до меня еще придумали, так что, в принципе, это не важно. Изобретение, я думаю, уже есть. Ну, как, собственно, и обмен разумов уже, наверное, существует такое. Так что я не претендую на первооткрывателя. Да, вот, студент. Хотел бы я быть тоже студентом и учиться. Но как при этом работать, просто ума не приложу. Вот, и был такой у нас банк услуг. Был такой банк услуг, и, как вы видите, был он... По запросу «Банк идите все», так он назывался, «Банк услуг идите все». И был он на самом первом месте, собственно говоря, в Гугле. Так что продвижением мы занимаемся неплохо по-своему, но продвигаем сайты на Викс в Гугле. А, а вот это я, да, писал письмо Путину Владимиру Владимировичу насчет того, что, да, на его страничку ВКонтакте нельзя взяли в конце 2017 года, перед самым десятилетием детства, потому что у нас будет десятилетие детства, потом сделать, да, десять дней а, а, для инвалидов с психическими заболеваниями, обратить внимание. На их страшные судьбы. Сейчас я не буду рассказывать про все эти страшные судьбы. Это действительно страшно. Да, про спекуляции в сфере трудоустройства тоже. Отсутствие нормальных рабочих мест. Обучение, которое не просто обучение, да, а которое дает э, после этого трудоустройства... Много, конечно, за последнее время государство очень много сделало для инвалидов, я ничего не хочу сказать плохого. Но все-таки, все-таки дело, дело в самой системе, а меняется она очень медленно. Потому что здесь завязано очень много э, денег, да, в том числе э, фармацевтические компании, которые э, кормят, э, ну то есть больницам просто ничего не остается. Надо как-то лечить, и надо как-то это все продавать, и нам надо все это как бы есть. А нам на самом деле, может быть, надо совсем другое, потому что исцеляется например, раньше не было лекарств, и лечили, допустим, ну, православие, да, лечили молитвами, лечили какими-то народными средствами, лечили тем же, ну, я не говорю про советскую психиатрию, я говорю вообще. Тот же душ Шарко, да, или какие-нибудь там, в общем, помощь психологов опять же. То есть вот это все помогло бы больше. Сейчас говорят, что переходят от больниц к стационарам. Но некоторые просто по виду каких-то причин вынуждены лежать в больнице. Но сроки, сроки пребывания не должны быть такими огромными. Потому что человек, ну судя конечно по состоянию, но человек э, из-за долгого пребывания и из-за лекарств может потерять социальные навыки. А если он потеряет социальные навыки и из-за лекарств он потеряет вообще тягу к жизни, то какое то лечение? Потеряет э, смысл жизни, не может жить в социуме, не может жить э, как бы вот для выполнять выполнять волю, волю Создателя, да, дел служить ему будет, ну как объяснить, развиваться, да, развиваться и что-то делать. Даже читать будет сложно, читать книги, даже ту же Библию и то будет сложно, потому что на каждого человека лекарство действует по-разному. И учиться будет сложнее, конечно. А, а, вот таким образом, да, я <coughs> предложил президенту в свое время. Не знаю, что скажет президент на это мое. В общем-то, а, обращение, ну, ну, действительно, действительно, люди, да, вот мы получаем, вот я считаю, как? Что пенсию мне платят. Государство, да, но, но платит оно с тех денег, которые зарабатывают люди. Люди платят на, налог подоходный, и он идет, в том числе, э, тем пенсионерам, да, он идет на пенсии. И поэтому все люди, которые работают э, на государственных работах, да, которые платят этот налог, все, все эти люди, они, собственно говоря, меня содержат. То есть эти 14 тысяч, это вот от них я получаю. То есть всех, от учителей, от врачей, там, я не знаю, от всех государственных служащих, которые платят налог. И я не собираюсь быть потребителем. Я тоже для людей хочу что-то сделать. Хотя хотя бы вот взять для, для инвалидов. Государству тоже тяжело всем инвалидам предоставить вообще такие условия, чтобы просто все было, все для них было. Сделаны и бесплатные проезд на электричках, сделаны льготы на проезд, что мне очень помогает, допустим, в курьерской работе. Да и многим, я думаю, пенсионерам, инвалидам помогает, которые могут работать курьерами. Много чего хорошего сделано. Но и еще, еще, если... Да, и что касается поддержки, да, какой-то... Есть, конечно, она поддержка. Но хотелось бы, что, чтобы государство тоже... Нам э, помогало, э, чтобы мы э, смогли помочь ему. Вот так, скажем. Тоже такой обмен разумов был, чтобы они не были так далеко от, от народа. Вот как. Может мне так кажется, конечно, я не знаю. Вот тут я начал школу русского языка для всех. Для, может быть для детей будет, может быть для и взрослых, иностранцев. То есть пытаюсь сделать школу русского языка и вспомнить сам русский язык. Русский алфавит это школа русского языка. Вот это опять же курьерские сайты, которые прекрасно продвигались. И прекрасно они продвинулись в какой-то момент. Творчество, да, даже театр, допустим. Хотел бы в театральной студии, может быть, играть. Зашел в театральную студию, она платная, допустим. Метро, трамваи. И вот новый наш проект Метрополитена. Метро, конечно, конечно, ездить тоже не каждому еще. Поэтому какие-то наши курсы, конечно, онлайн проводить. Потому что, может быть, людей живут, допустим, хотят уроки давать, да, но живут далеко, и проезд у них, проезд у них платный, да, дорогой. Поэтому, может быть... Где-то на нейтральной территории можно было бы это все проводить. Допустим. Но это это мне только сейчас пришла в голову мысль да, о каком-то помещении. Но это из разряда так, так сказать, фантастики. Это зима и поезда. Что тут еще к нашему проекту относится? Курьерскому в основном, метро. <свы> вот, собственно, мое рабочее место, где я, к сожалению, Могу немножко провести небольшие такие адские ночи. А, вот. Опять же, не для заработка. Заработка, я, я повторяю, ну... Хватает на жизнь, хватает все на все остальное, на остальное надо искать возможности потому что если сейчас только-то задуматься о том как поесть э, да и поспать то ну еще для инвалидов кстати есть да, сейчас магазин лепта там можно получить карту и получить э, раз в месяц по моему 2 килограмма одежды. Что тоже очень неплохо. Это люди... А, есть такие контейнеры а, зеленые, Вот. И люди отдают вещи для инвалидов, пенсионеров, многодетных семей. Это очень хороший проект, мне кажется. Вот. Обучение игре на гитаре, конечно. Сейчас у нас обмен разумом а, с друзьями. Мы учим... Меня учат, вернее. Я этому очень рад, потому что если бы я это в 14 лет бы начал, да, или в 10. Надо тренироваться, постоянно, постоянно тренироваться. Но э, тут идет еще работа, идут проекты э, в сети, и э, работа другая идет. Потом... Адские ночи, потом сон, как бы, тоже присутствует в жизни. Вот наш технический директор вас приглашает, видите как. Да, и, кстати говоря, он неплохо питается. Да. Вот такие можно сделать на улице прямо такие живут у нас. Тоже наши братья по разуму, я думаю. Но у меня много э, поездов и метро. Потому что, конечно, очень, очень это интересно. Вот Константин Соловьев, группа «Студия номер 6». Скоро у них будет концерт на Лиговском проспекте. Мы вам а, расскажем об этом. Можете зайти. А, а, ну, так скажем, а, песни разные. Может быть и песни панк-рок, а, а может быть песня. Ну, это, собственно, сочинение все песни. Но иногда бывает панк-рок, а иногда бывает а, песня. А, Скажем так В стиле, да, в стиле рок-н-ролл Очень хорошие песни Весна мне очень нравится Ну, вы можете сами зайти, посмотреть И клипы есть в том числе, видеоклипы клипы студии номер 6 тоже они Хотят петь, хотят выступать группой. Репети репетируют и очень много делают, и работают в том числе. Ну, тут это, да, пирожки по будням. График приема пирожков. Это делают у нас такие работы в творческой студии на реабилитации. Там много красивых работ делают. Рисунки там. Там можно, конечно, учиться рисовать бесплатно. Приходить туда, учиться. Но это ведь не для всех, а для, для инвалидов по нашему заболеванию. Да, поэтому... В нашей группе «Обмен разум там любой человек может прийти и, а, если найдет, да, учителя по рисованию и а, предложит ему а, урок по интересующей его тематике. Тут может быть и лоскутное шитье, то есть кто, а, что, кто во что гораст. Вот, домик в деревне, это, конечно, очень хорошо на природе. Допустим. Отдыхать тоже полезно, потому что не всегда же работа. Не всегда же за компьютером сидеть. Адские дни, адские ночи. Ну, собственно, нет, интересно, конечно, но природа, конечно, на природу. На природу надо бывать на природе. Может кто-то может и предложить даже, вот тоже такая идея возникла, да? Кто-нибудь из сельских жителей может предложить а, взять к себе на некоторое время постояльца, да, за, допустим, может помощь по хозяйству или за а, обучение а, чему-нибудь. Тоже такое реально наверное это другая больница уже иконы там висят на стенах иконы картины это наш обводный канал. Вот такие композиции тоже делают. Такие, скажем так, с черепом. Ну, да, может быть и с черепом, потому что... А, потому что если сейчас не начать учиться, а, то неизвестно, что будет. Если не, не найти в себе силы, да, что... Что ты любишь и... Например, а, или языки, или гитара или что-нибудь еще, если не найти в себе силы учиться сейчас, то потом с возрастом будет э, здоровье не, не очень э, улучшаться. Я, ну, может, конечно, чудо произойдет, но при нашем образе жизни в городе, да, в мегаполисе. Э, поэтому, чем раньше, тем лучше. Я, я так считаю. И всех призываю тоже делиться, потому что орг-взнос это орг-взнос, да, это... Неизвестно, сколько мы будем на этот сервис копить, да. Модераторы, конечно, у нас будут, они будут получать, естественно, каждый месяц зарплату. А на сервис, когда удастся накопить, но... Торопиться не надо, и не надо, никого я не призываю, никого я не призываю благотворительности такой, скажем так, в больших размерах. Мне это не надо, то есть меня, я не буду себя не очень хорошо чувствовать, потому что группа не развита, поэтому пока, собственно, и... Когда начнут уже э, люди, да, когда уже будет что-то, тогда уже будут и модераторы, и, соответственно, оплата понадобится. Ну, здесь уже пошла романтика, и здесь уже э, фотографии тоже такие. Го вот это... Вот это здесь у нас э, тоже на, наш друг. Наш друг, он умеет, э, умеет делать э, много чего, он умеет делать, но почему-то он это никому не показан. Ну, может быть, кому-то, но как-то он на широкую публику это не выносит. И поэтому считает, что ему нечего делать. Ну, такой человек веселый, достаточно молодой. И, как бы, хорошо, хорошо конечно, бы ему свои навыки развить сейчас пока еще. Вот, это тоже у нас продвижение, но тут у нас немножко немножко была ошибка в настройках. Потому что не каждый сайт можно продвинуть. Так, пирожки уже были. Так, ну это все уже тоже было. Это наше, кстати, вот лоскутное... Это не я делал, это лоскутное шитье. Тоже, может быть, кто-нибудь может научить. Тут фотографии просто повторяются. Повторяются. В общем, у кого есть э, еще возможность такая, да, потому что э, вот что я еще хотел сказать. Про нашу группу тогда я расскажу сейчас еще немножко. И а, на этом мы, а, на этом мы а, нашу презентацию, как всегда, короткую, как всегда, короткую, закончим. Здесь, собственно, все написано. Приглашение я рассылаю друзьям и э, буду потом еще рассылать, э, приглашать нашу группу. Здесь у меня ссылка на платную школу, но там очень для корейского языка там очень невысокая оплата, очень невысокая оплата, а Корейский язык, если у частного преподавателя, час э, стоит академический 800 рублей. Ну, бывает, может быть, и 600, как бы. Можно найти на Абстаде, да, преподавателя. Можно найти сервис бесплатных курсов и вебинаров, есть такой, да. Но лучше все таки когда два человека, потому что это обязательство. Обязательство, если... И как они друг с другом, понимаете, как они друг с другом будут взаимодействовать. Это тоже очень важно. Поэтому у меня написано, что сначала э, можно пообщаться онлайн. Да, что вы э, будете поговорить с человеком, поймете, э, сможете ли вы как-то с ним э, контактировать. Да, что вам э, надо конкретно бывает. Допустим... По языкам может быть не изучение с нуля там, и до конца, да а может быть какие-то вещи, которые вам нужны. Вот. А взамен вы можете предложить что-нибудь свое. Вот. Но мы будем, конечно, для тех, кто в нашей группе будет урок за урок, так сказать, да, у нас такая система, но тот, кто занимается обучением профессионально за плату, да, естественно, плата тоже нужна, потому что обучение обучением, а подработка тоже нужна. Мы будем рекламировать частных тоже репетиторов на своем сайте. Там у нас будут разделы. Но видите, о чем я говорю, что сайт пока не вмещает всего. Вот и большая и большая просьба, да, э, большая просьба по правилам э, публика публикуйте по правилам, потому что э, у меня пять групп по модерации, но ну, не так не так много, как бы, да, но все равно почитайте правила и э, Постарайтесь их соблюдать. Здесь и ничего сложного. Вот. Арг-взнос он, собственно говоря, ни, ни, никто с ним не торопит, тем более, что у меня что-то какие-то подозрения насчет этой кнопки насчет этой кнопки пожертвования, да. То есть идет организационный взнос. Попадаю я, попада, то есть в, все попадают сюда, да, и тут вот такая вот штука, то есть с карты тут еще обратно и нужно это. Это, ну, как-то не знаю, для меня слишком... Э, я раньше переводил деньги, я помню, просто на Яндекс кошелек переводил спокойно, то есть без всяких номеров карты и вообще... С Яндекса на Яндекс, как бы вот так переводил. Поэтому мы придумаем, еще не торопитесь с аргвзносами, мы придумаем еще. От рубля до 10, как, как этот аргвзнос э, внести, собственно, куда. Да. Да. Заходите на на сайт, там у нас, собственно, кому нужно продвижение, да или обучение по продвижению. А также мы там ждем работодателей для инвалидов и резюме мы там тоже ждем. Так, да, и будьте осторожны, будьте осторожны, потому что, потому что мало ли кто скажет, что научит вас чему-нибудь. Поэтому мы пока пред... настоятельно рекомендуем, ну, мы, то есть я, да, с техническим директором. Настоятельно рекомендуем сначала пообщаться онлайн и поговорить по телефону. Еще у меня вот что, да, здесь будет отчет по организационным взносам. И еще у меня такая есть мысль. Уроки по образовательным дисциплинам средней школы, да, спрашивается. Я отлично из этого, ну если русский с математикой на уровне там, класса 4-5, ну литературу может тоже 6 где-то так. Собственно, собственно, я помню, да? Но у меня есть среднее образование, есть профессионально-техническое, даже два, два образования и два курса техникума есть. И, собственно, собственно, высшее. Ну да, я хотел бы получить высшее, но надо подумать еще, как это сделать и по какой специальности. Потому что это тоже не помешает. Как все мы знаем. Желательно, конечно. Чтобы оно не занимало времени, да, то есть бесплатное онлайн образование высшее, но по некоторым профессиям его получить нельзя. Например, по медицинским профессиям, а вот по русскому или по иностранному, мне кажется, для инвалидов вполне возможно. Потому что у нас обучение, да, уроки пригодятся для чего? Есть у нас... Люди, у которых нет среднего образования. А берут на работу сейчас, вообще не требует которое образование. Да, это работа тяжелая физическая. А люди с таким уже возрастом и здоровьем, что работать там не могут. А, по, поэтому, естественно, ищут. Ну, а пенсия, пенсия, она, собственно говоря, без подработки, она хоть для Питера и высока, да, не сравнить с каким-нибудь городом другим, или областью, или деревней, да, но все равно подработка нужна. Поэтому получать, как сейчас, да, сейчас пойдет человека, ему может уже под 40 лет, и он пойдет учиться там с 15-летними, я думаю, вряд ли. Хотя и бывает и такое. Но лучше это все сделать, то есть подготовиться, да, онлайн как-то все это сделать, и сдать экзамены, и получить диплом о среднем образовании. Диплом о среднем образовании, это хорошо, я считаю. Вот так вот. Так что есть такой проект, где можно... Но самое главное, конечно... То я бы сейчас даже не знаю, сдал бы я сейчас бы это, это, это ЕГЭ. По некоторым дисциплинам астрономии сейчас, по-моему, исключили. Из среднего образования, насколько я помню. Может, какие-то предметы я, я тут подзабыл. Но в принципе основные экзамены, я думаю, идет, конечно, русский, да, идет, наверное, алгебра, да, и, ну, смотря, куда дальше еще поступать. А для, сред... а для среднего я даже не знаю, надо просто это узнать. То я сделал для себя такую, как бы, заметку, как это все сделать. Здесь, здесь, допустим, могут быть люди, которые, русский, русский как иностранный, найдут преподавателя, носителя языка, то есть будут обмениваться с друг с другом, да, знаниями. Ну, может быть разговорный, может письменно, тут да, неизвестно. Здесь мы ждем предложений, что еще можно придумать творческие навыки, какие э, я вспомнил: рисование, вышивка, э, вязание, также компьютерная графика. Но ну, может она больше относится к компьютерной тематике, не знаю. Курсы рукоделия, это может быть э, всяческие навыки, да? Даже по ремонту, допустим. Как починить розетки. Очень даже э, неплохо. Или как э, кран поменять в ванной. Например, актуальная тема сейчас. А для, для меня лично. Вот. А взамен я говорю, что почему я предлагаю свои услуги по доставке, потому что по э, обучению, да, которое нужно конкретно, э, ну, не знаю, может быть, для э, какого-то человека да, я могу предложить обучение, репетиторство, допустим, подготовка к школе, э, научить, читать. Э, хотя, наверняка, он больше будет доверять... Как я, как я уже про себя рассказал, да, что я инвалид по психиатрии. Ну, и что такого? Мне, как говорится, Ван Гог, он... Хотя он, наверное, не был инвалидом по психиатрии, но, во всяком случае, рисовал просто зам замечательно. Так что... Компьютерные курсы здесь тоже очень актуальны для инвалидов. Почему? Потому что... Многие, очень многие на дому работают и выполняют работу неквалифицированную. И да, там платят на некоторых работах так, такого рода, неплохо платят. Действительно, это очень хорошо, что есть. Но э, бывают разные нюансы и э, с компьютером, и бывают разные нюансы с блокировкой э, аккаунта или почты, допустим, да. Поэтому лучше, конечно, освоить какую-нибудь э, компьютерную профессию очень хорошо. И потом уже искать заказчиков можно, опять же, на нашем сайте. Даже в процессе обучения можно уже какие-то свои работы э, я, я буду показывать да, на сайте. И э, привлекать туда э, партнеров. И заказчиков, да, и работодателей, которым а, нужны будут услуги инвалидов, которые возьмут их на работу и на подработку. И обучение игре на музыкальных инструментах тоже сейчас очень хорошо, потому что сейчас, а, как можно заметить, а, можно заметить в Питере, а, очень много людей играет, поет. Потому что у нас и студенты, и студенты есть, да, как всегда у нас студенты. Как называли, говорили раньше, бедные студенты. Не знаю, как сейчас, но сейчас, наверное, тоже студенческая жизнь такая. И вообще это очень здорово, на самом деле. Если этому научиться, и кто умеет, да... Не только сам играет, но и может научить. И он может давать потом уроки. То есть этим тоже зар... зарабатывать на жизнь. А, то есть у нас здесь, да, у нас здесь урок за урок, но он пока еще умеет, но у него нет опыта, допустим, в обучении. Потому что кто-то может все знать, а учить, вот, собственно, вот не может. Потому что, ну, как-то вот не может и все. А. Хотя предмет знает вот на вообще на отлично и э, сделает все профессионально, но если ему скажут вот научи покажи, не знаю почему, но не не сможет просто, не знаю почему. Разные люди есть, разные типы психики есть. Вот, а кто-то это делает, вот я, я готов учить, вот ничего не умею практически, но готов учить практически, ну не всему, но что только узнал, вот только узнал, чему-то научился и сразу уже хочу научить кого-то этому. Ну, я думаю, это не так плохо. Потому что есть глобальные вещи, да, есть какие-то а, небольшие а, а, навыки, умения, которые тоже пригодятся в жизни. Вот, на этом а, а мы а, с вами прощаемся, да. А, наша ночь, а, <coughs> ночь по обмену разумов а, подходит а, к завершению. Всем спасибо, всем удачи. Приходите в группу, приходите на сайт и учите и учитесь. До новых встреч!